Я часто листаю арсенал, чтобы подобрать интересную пушку для нового кинофильма. И так случилось, что мне попалась волына, которая таит в себе слишком много особенностей, из-за которых ее не берут. За все время игры в колду я только где-то раза два встречал в рейтинге людей с нашим сегодняшним гостем. Тут нужно определенно разобраться, а в чем же дело, и поэтому... Здорово, мужские мужчины! Блять, как это хуйня называется-то, ё soul 405 или как его называют многие Винчестер и справедливости ради это название подходит потому что схожих моментов и прям слишком много еще есть ружье внимание ружье не обрез которое тоже называется Винчестер поэтому тут главное не запутаться а вообще самая легкая ассоциация лично у меня с обрезом Винчестер это некий персонаж Андрей Шварцнебер который борется против тостров фирмы Скайнет. там он тоже с Винчестером гоняет на скутере так так так стоп. Я вижу, ты олдовый брата брат и шарис про то, что я говорю. Тебе прям сейчас кулакич нужно оставить, ты же не будешь сжаться, правильно? Так что давай зашибай, мужик. Вернемся к Винчестеру. Я буду повествовать свое субъективное мнение, и если тебе мужик будет чем его дополнить, то обязательно в комментариях черкани что да и как. Значит так, из всех дробовиков у этого приятеля самый медленный темп стрельбы. Причем остальные показатели довольно-таки неплохие в сравнении с другими дробашами. И по моему мнению, это самый неудобный дробовик. Сейчас объясню почему. Ты замечал, мужик, что в колде есть какое-то неписанное Правило, что с дробовиками нужно играть исключительно только от бедра. Мол, нужно забыть про мушку и просто тупо летать по карте. Я частично согласен с этим мнением, потому что с тем же КРМ или Ориджином можно неплохо себя чувствовать с таким стилем игры. Но наш сегодняшний гость далеко не такой. Если ты хочешь немножко подгореть, то определенно, тебе нужно взять данный дробаш. Потому что с него... Смотри, какие хайлайты крутые получаются. А если серьезно? Это нормально, мужик. С помощью него можно неплохо пальчики потренить, а также над тактикой подумать. Потому что самое бесячее в игре на дробашах это исключительно короткая дистанция файтинга. На средних расстояниях ты уже можешь делать гудбай, поэтому не могу сказать, что мне мега легко было играть с винчестером, но ради экспириенса почему бы и нет. Как ты уже понял, мужик, если ты выскакиваешь раз на раз с противником, то у тебя просто нет права на ошибку. Потому что темп стрельбы у винчестера Тебе не даст второго шанса Ну, если только твой противник Не пряник, играющий в варежках а Лично я собрал обрез На игру исключительно только от мушки Причем не забыл хоть какую-то Дистанцию бафнуть Сборку сейчас вам закину Но сначала чекнем потрясающего Алекса, Который радует нас отличными сборками мастерить фраг мувики и рассказывать Всякие полезности от обзоров до фишек Как самому сделать напастник, чтобы комфортно Играть в колдушку К тому же он находится в балдежном клане Брал в котором всякие балдежные ивенты и другие космические штуки. У Авикса, если что, сможешь спросить, как туда попасть. А чтобы попасть к Авиксу, нужно просто сделать Let's Go по ссылочке в описании. Так, нужно показать не только одну сборку, но и весь этап в целом. И поможет мне это все сделать. Сосед дядя Поля, у которого в 16 лет выпали волосы. Из-за из того, что он не слушал маму и ходил без шапки в лютейших хлодах. Короче, берем травмат, капотача, дым, шипучку, ставим вот такие вот перки, и все. А, нет, погоди, не все еще. Заходим в присед Винчестера и ставим такие же приколдесы, как и у меня. И вот теперь все. Копченая задница вам обеспечена. Дымовушку берем, чтобы сокращать дистанцию и перебегать в удобные нам локации. Копаточ пригодится в стрессовой ситуации, когда вражин будет слишком много. Короче, с этой пушкой не заскучишься. Если давно не пригорал, то рекомендую. И теперь мое мнение, муж. Насчет всего этого. Винчестер определенно скиллозависимая пушка, которую брать стоит только на небольших картах, ну или на картах с какими-нибудь локациями под ближний бой. И то, она эффективна только в том случае, когда ты вылетаешь на одного врага. Если их будет двое, то там естественно тебе выпишут путевку на респ. Встает вопрос эффективности данной пушки в рейтинге. Винчестер оружие для небольшого количества игроков, играющих четыре пальца. А то и больше. Я не рекомендую ее брать людям, играющим в три пальца, потому что с ней частенько приходится выходить на префи, да ей вообще нужно прям головешку включать, когда снега маешь. Класс дробовиков вынуждает играть агрессивно, вынуждает сближаться до минимума с противника. Если мискликнуть и стрельнуть по воробьям, то просто не хватит времени до следующего выстрела и вас минусанут. Важно понимать, мужик, что я не говорю, мол, винчестер плохой и только в руках хибер пацанов он заиграет. Нет, далеко не так. Из положительного момента хочу отметить просто максимальную продуманность передвижений, ибо выживаемость здесь не такая высокая. Неплохой, знаешь ли, симулятор тренировки а и техники. Причем моторика пальцев тоже неплохо здесь прокачивается, особенно если одновременно делать подкат-шотом. Что-то в этом есть. Но вот в целом, если сейчас взять во внимание среднее статистического игрока, то определенно, эту пушку даже не стоит рассматривать как основу в рейтинг. Это и вправду слишком сложный выбор, ибо есть оружие получше, например, каремчик неплох, если рассматривать дробовички, ну и Ориджен, который я уже упоминал. Ты да вообще с этим монстриком нужно подбирать маршруты передвижения, от чего некоторые места вам просто нужно избегать. Итог: играть можно, лучше на небольших картах и желательно тапать через прицел. Это не тот дробовик, чтобы гамать от бедра. К тому же, желательно играть в 4 или больше пальцев, чтобы комфортно себя ощущать в бою. В общем, мужик, что думаешь про эту пушку? Какие у тебя были эмоции после битвы? Черкани в комментариях, пока я тебе заряжаю рандомные сообщения. А за ними самые залайканные. Рукопожатие и благодарочка летит Влад духе Гончаренко, Андрюхе Попову и Ване Крементьеву за оформленные спонсорки на данный кинотеатр. Спасибо, мужики. Я надеюсь, вы уже орнули в голосину и чекнули мои почти самые первые фирмы по колдушке в спонсорском плейлисте. Кстати, прикинь, мужик, благодаря вот этим брата-братьям у меня в группе в Кантаче выходят интересные новости по колдушке, а также и беседочка чуть-чуть подправилась, поэтому не стесняйся и чекай ссылочку в описании, да и залетай мать его. Теперь смотри, значит, темные силы не дремлют. Я надеюсь, ты их прогнал и шибанул за здравный кулак под этим материалом. Также проверь подписочку оформленную, чтобы не пропускать новые приколдесы. А также можешь передать привет соседу, дяде Боре. Не забудь, кстати, написать, какой дробовик ему еще следует разобрать. А я пока зарежу прошлогодний трек, который олдичи непременно вспомнит. Погнали! Мы играть скорее друзей всех соверм Алло, о -о -о. куда нас занесло о -о -о -о -о. И затрясло, напопался НЛО, Атун на пука-пукачел, пука-пукачел. Очень странный пука-пукачел, пука-пукачел, пукачел нам прилетел, подружиться он с нами хотел, но уже успел, диспоставить поставить офигел, но мне покуй, ведь есть брата-брат, а брат, ведь есть брата-брат, а брат. лайк поставить он не рад, мальчик. Шрека, шрек, а значит все окей, и я в кругу друзей. О -о -о -о -о. Куда нас занесло по И затрясло нам попался НЛО а на пука, пука чел пука, -пука чел очень странный пука-пукачел, пука-пукачел, пукачел нам прилетел, подружиться он с нами хотел, но уже успел, Диспоставить офигел, но мне поку, ведь есть брата-брат, а брат. ведь есть брата-брат, а брат. лайк поставить, он мне рад, Комент пиши ты о души, слов не жалей, и своих мыслей ты подпишись, наладится жизнь. С смотри, боевики, коммент пиши, ты от слов не жалей, И своих мыслей ты подпишись, наладится жизнь. С батью, смотри, боевики.